Доброе утро! Это 180 минут новостей на завтрак в студии Илона Линард. Объединенное кредитное бюро подвело итоги кредитной активности россиян в январе текущего года. По сравнению с декабрем минувшего года, в январе 2016-го, количество выданных кредитов снизилось на 46%. Однако, если сравнивать январь 15-го и январь 16 в этом году объемы кредитования выросли на 33%. В минувшем году сильнее всего просели автокредиты, но уже в начале этого наметилось Положительная динамика. В аутсайдерах по-прежнему ипотечные займы 19 тысяч в январе этого года против 28 тысяч годом ранее. Так что же происходит сегодня на рынке кредитования? Об этом мы поговорим с финансовым аналитиком, экспертом по кредитам. Натальей Павловой. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Ну и какова ваша оценка, вообще скажем так, кредитной ситуации на кредитного, кредитного рынка в принципе в целом на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день ситуация как-то налаживается. Угу. Хоть банки ужесточают требования а для заемщиков, а население все же в последнее время, а, те, которые более платежеспособны, угу. пользуются кредитами, то есть у них возвращается интерес к этому. А, и они приходят в банки за этими кредитами, получают их. Ну, то есть даже не пугает, в общем-то, такой не очень маленький процент? Ну, на самом деле для тех заемщиков, которые как сказать, являются интересными для клиентов, uh -huh. для банка, для них процентная ставка она как-то более лояльна, uh -huh. вот, поэтому для них кредит интересен. То есть в индивидуальном порядке да, в принципе да. банк подходит. Более ди дифференцированно стали да, подходить, чем раньше. Верно. История с, собственно говоря, ключевой ставкой, которая осталась на уровне 11%, что это значит для людей, для потребителя? Uh -huh. Ну, ключевая ставка у нас не выросла, это означает, что процентная ставка по кредиту тоже не вырастет. Uh -huh. Кроме того, обещая даже, что к 2016 году ключевая ставка снизится до 9%, это значит, что наверняка и процентная ставка по кредитам у нас тоже немного снизится. Uh -huh. ну, то есть В целом, некая ну, такая положительная динамика, как я понимаю, на кредитном рынке замечается, как Вы уже сказали. Да, я думаю, что это так, но это касается именно тех заемщиков, которые, как сказать, выполняют свои требования по uh -huh. кредитам. То есть банки сейчас стараются работать не с клиентами с улицы, uh -huh. а с теми, кто уже проверен, кому они доверяют и кому не могут выдавать эти займы спокойно. Но при этом, при всем стоит отметить, что и, опять же, по данным НВКИ, задолженность вообще растет. При Должность. этом уже то есть просрочка и общая задолженность по уже взятым кредитам. Да, совершенно верно. У нас сейчас как раз таки приняты законы банкротства и физлиц, связанного с неплатежеспособностью населения. Здесь, наверное, это причина из того, что у нас население неправильно принимает эти кредиты, uh -huh. да, то есть не рассчитывает свои силы. Но и банки в будущем будут работать с такой группой населения, которые взяли кредиты, не могут выплатить для того, чтобы все-таки как Они могли рассчитаться, угу. и банк получил обратно свои деньги. То есть, все-таки идти навстречу и находить какие-то общие, скажем так, решения, да. удобные для всех. Хорошо. В... Какие ча... чаще всего кредиты берут сегодня? То есть, я так понимаю, что потребительские, наверное, сейчас популярны достаточно. Да, совершенно верно. Это автокредитование угу. на автомобили с пробегом. Это То есть, потому... не на новые даже? Не на новые. На, на новые у нас, наоборот, идет снижение интереса на пробег интересен. И значит, это потреб кредитования и кредит наличными. Uh -huh. Ну и, наверное, последний <свят> у меня к вам вопрос. Ваше все-таки мнение, как человек, который с финансами непосредственно связан, стоит ли сейчас брать кредит в такой не совсем простой, может быть, ситуации? Или же стоит отложить? Без лишнего надобности не стоит ввязывать? Ну, Здесь нужно очень как говорят, грамотно подходить к выбору кредита. Брать кредит не стоит, если мы берем его на как бы в том случае, если это не так необходимо. Не брать там на телевизор, на uh -huh. холодильники, то, в общем, без чего можно на сегодняшний день обойтись от обновления. Если вы берете кредит в качестве финансового инструмента, да, то есть, когда ваш ежемесячный платеж, например, на ту же ипотеку превышает Ваш доход. Да. В этом случае можно брать. Ну, в общем, просто соразмерно и с умом к этому подходить вопрос. Спасибо вам огромное, хорошего дня. Я напомню, у нас в гостях была финансовая аналитика, эксперт по кредитам Наталья Павлова.